Приветствую, друзья! Сегодня о проверке юридических лиц и предпринимателей в рамках оперативно-розыскной деятельности. Я расскажу, что является основанием для доследственной проверки, каковы полномочия у проверяющих и какие права и обязанности у проверяемых, что происходит в ходе обследования помещения, какие нарушения допускают сотрудники полиции и какие документы оформляются по завершению проверки. В заключение приведу небольшой алгоритм мероприятий, направленных на защиту бизнеса. Трудно переоценить значение и роль малого предпринимательства в экономике любой страны. В развитых странах малый и средний бизнес – это одна из составляющих экономики. А развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач. До относительно недавнего времени была надежда, что и Россия имеет перспективу вскоре присоединиться к числу таких государств. С высоких трибун постоянно звучали и звучат призывы к развитию и поддержке предпринимательства. Принимаются соответствующие концепции и законы, сформированы и функционируют институты поддержки бизнеса. Однако работает ли все перечисленное надлежащим образом? Вопреки тиражируемым лозунгом сегодня наблюдается лишь тенденция к сокращению субъектов предпринимательства. Конечно, можно сослаться на пандемию и общемировой спад, но вряд ли эти факторы имеют ключевое значение. В 2020 году государство анонсировало многочисленные меры поддержки предпринимательства. Не буду давать им оценку, это не тема сегодняшнего видео. Напишите в комментариях свое мнение о принимаемых мерах. Я же ограничусь цитатами великий. Жванецкий относительно к таким случаям говорил «Вам помочь или не мешать?» Но незабвенный Черномырдин не отставал. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Сильнее коронавируса на бизнес давят налоговая политика, фактически неуправляемая отрицательная динамика курса рубля, коррупция и, конечно, давление контролирующих органов. Последний фактор уже стал притчей в языцах. За годы становления рыночной экономики и либеральных ценностей только ленивый не заявил о необходимости поддержки бизнеса и ограничения его проверок. Закон о защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ходе проверок приняли еще в далеком 2008 году. Наряду с законом приняли массу подзаконных актов. Что-то изменилось? Бизнес перестали кошмарить? Вряд ли. Денег нет, но вы держитесь. Количество контролирующих органов в течение времени только растет. По подсчету одного из моих коллег, в настоящее время за бизнесом надзирают 29 государственных организаций. Скажите, что-то может поменяться, если у главы государства имеются определенные основания воспринимать бизнесменов как жуликов по определению? Кому интересно, посмотрите 12 й выпуск «20 вопросов» на канале ТАСС, ссылка в описании. Думаю, многие согласятся, что подобные отношение к бизнесу проецируются и на ближайшее, и на дальнее окружение. Знаете, как называют правоохранители, привлекаемых к уголовной ответственности? Именно жулик. И это независимо от стадии уголовного судопроизводства. Поехали с проверкой. Уже по определению жулик. А как говорил Глеб Жиглов, кумир многих поколений правоохранителей. Вор должен сидеть в тюрьме. Цитату Дзержинского в вольном пересказе стоит напоминать. Конечно, сейчас все не так печально. Далеко не всегда сотрудник пойдет на явное нарушение закона. Однако в свете сказанного и существующих тенденций совсем не лишним предпринимателю будет знать свои права, а также обязанности контролирующих лиц. Итак, сегодня я расскажу об одном из видов проверок бизнеса, о проверке в рамках оперативно-розыскной деятельности. Что может быть основанием для полицейской проверки? В своей ежедневной хозяйственной деятельности коммерческие и некоммерческие организации часто сталкиваются с правоохранительными структурами, одной из которых является управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Конечно, в ряде случаев проверка обоснована и связана с незаконной финансовой экономической деятельностью хозяйствующего субъекта, но зачастую проверяющие сотрудники полиции возникают достаточно неожиданно для предпринимателей. Этому могут поспособствовать следующие причины. Сомнительные партнеры, формально у проверяющих нет к организации или предпринимателю никаких претензий, но имеется специфический интерес к другой фирме или должностному лицу, имевшими с данной компанией какие-либо контакты. Вторая причина – ненадежный вид деятельности. Организация попадает под колпак правоохранителей вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют строительные организации торговых посредников, салоны сотовой связи, пристальное внимание со стороны полиции может быть вызвано также криминогенной ситуацией в регионе. И третьей возможной причиной – это жалобы и заявления конкурентов, ну а также действия нечистоплотных на руку правоохранителей, направленных на извлечение незаконного дохода. Как правило, действия сотрудников по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проверки предприятия достаточно активны. Извиняя активы, документацию, компьютерную технику, они зачастую затрудняют или блокируют повседневную деятельность предприятия, что и является целью заинтересованных лиц. Пусть через какое-то время имущество будет возвращено, а в возбуждение уголовного дела будет отказано. Но как минимум бизнес теряет время, а иногда непосредственно деньги и контрагентов. И не всегда действия полиции в ходе проводимых проверок закон. Не стоит надеяться, что, закрыв глаза на допускаемые сотрудниками нарушения, предприниматель приобретет друзей в их лице. Напротив, такое поведение, скорее всего, повлечет у сотрудников ощущение безнаказанности и большую агрессии. В свою очередь, зафиксированные нарушения могли бы послужить основанием для признания действий правоохранителей незаконными и, соответственно, повлекли бы невозможность использования изъятых сведений. Поэтому, независимо от обстоятельств, фиксировать нарушения сотрудников полиции и обжаловать их необходимо. Конечно, сотрудники компаний, демонстрирующие правоохранителям свою активную правовую позицию и обжалующие каждое допущенное ими нарушение, вызывают раздражение и недовольство. Но одновременно с этим это приводит к снижению активности проверяющих. И зачастую интерес полиции к организациям, выбравшим Активную защитную позицию вообще пропадает. Полномочия правоохранителей при проверках. В соответствии со статьей 6 Федерального закона об оперативно розыскной деятельности правоохранители вправе проводить следующие оперативно-разыскные мероприятия. Опрос. Наведение справок. Сбор образцов для сравнительного исследования. Проверочная закупка, исследование предметов и документов наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, получение компьютерной информации. Сразу следует отметить, что закон разделяет УРМ на гласные и негласные. При гласных мероприятиях сотрудники полиции представляются проверяемому лицу и не скрывают своих действий. Проведение же негласных УРМ, например прослушивание телефонных переговоров, ПТП так называемое, снятие информации с технических каналов связи сотрудниками полиции осуществляется в тайне. Необходимо знать, что гласные УРМ, такие как обследование помещений или опрос, могут проводиться только согласия лица, в отношении которого они направлены. Полномочий на принудительное проведение гласных ОРМ сотрудниками полиции законом не предоставлено. За отказ лица от проведения в отношении него гласных ОРМ какая-либо ответственность отсутствует. При этом не нужно доводить все до абсурда и активно препятствовать прибывшим сотрудникам полиции в доступе в офисное помещение. В таком случае даже в отсутствии законных оснований для осмотра Подобный активист может быть привлечен к ответственности от административной и до уголовной. Критерием выбора, как вы понимаете, будет уровень испуга сотрудника, целостность его погон, шевронов и другие обстоятельства. О рекомендуемом порядке общения с сотрудниками правоохранительных органов я неоднократно рассказывал в предыдущих видео. Порядок и процедура проведения обследования помещений предусмотренной частью 8 статьи 6 закона об оперативно-радостной деятельности регламентированы инструкцией, Утвержденный приказом МВД Российской Федерации номер 199. Основание для проведения обследования помещений распоряжение, подписанное начальником или заместителем начальника территориального органа МВД России. Как пример, это распоряжение может быть подписано заместителем начальника полиции Управления на транспорте МВД России по Северокавказскому федеральному округу. Копия распоряжения перед началом проведения обследования должна быть вручена представителю проверяемого лица. В распоряжении проведения обследования представителю компании необходимо обратить внимание на основания для проведения мероприятия, наименование юридического лица или имя индивидуального предпринимателя, адрес по которому проводятся обследования, фамилия, имя, отчество и должности сотрудников. Ошибки в указанных сведениях влекут незаконность проводимого оперативного мероприятия. Примерную форму распоряжения вы можете найти по ссылке в описании к видео. Если сотрудники полиции отказываются предъявить распоряжение или вручить его копию законному представителю, во всех оформляемых документах необходимо указывать на незаконность проведения обследования и отсутствие согласия на проведение такого гласного оперативно-розыскного мероприятия. Необходимо проверить полномочия полицейских. В обследовании могут принимать участие только лица, указанные в распоряжении. Проверяющие обязаны предъявить свои служебные удостоверения и предоставить возможность переписать их данные. Невыполнение указанных требований, присутствие в помещении иных лиц является существенным нарушением оперативно-розыскных мероприятий. В служебном удостоверении должны быть указаны должность и звание его обладателя, проставлены соответствующие подписи и печати, фотография сотрудника в форме. Обратите внимание на срок, до которого действительно удостоверение. Если оно просрочено, пришедшее к вам должностное лицо проводить проверку не имеет права. Обследование легитимно только в присутствии законного представителя компании. Это могут быть генеральный директор или представитель компании по доверенности, а также обследование проводится в присутствии не менее двух заинтересованных лиц. Аналог понятых. На данном этапе встречается достаточно нарушений допускаемых полицейскими. Типичными нарушениями является проведение его без согласия лица, в отношении которого оно направлено, участие в обследовании лиц, которые не указаны в распоряжении, несоответствие адреса или наименования проверяемого лица данным, указанным в распоряжении, привлечение своих понятых, непредставление полицейским возможности переписать данные служебных удостоверений или невручение копии распоряжения на проведение обследования. По завершении данного этапа у представителя компании должно быть четкое представление о том, какое мероприятие проводят полицейские. Обследование на стадии доследственной проверки или обыск в рамках возбужденного уголовного дела. От этого зависит дальнейшие действия проверяющих и представителей компании. Полиция начинает проверку, как правило, с того, что смотрит документы на помещение. Например, это могут быть договор аренды или свидетельство о праве собственности, уставные документы или свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя, а также необходимые для осуществляемой деятельности лицензии. Например, если вы занимаетесь торговлей, то проверяющие могут попросить разрешение на торговлю, накладные на товар, сертификаты, ценники, кассовый аппарат и связанные с ним документы. Затем могут проверить продавцов. Наличие регистрации или прописки. Медицинскую книжку. При изъятии подлинников документов с них изготавливаются копии, которые заверяются сотрудникам полиции и передаются представителю проверяемой компании. В отличие от обыска, в ходе обследования помещения полицейские не могут скрывать запертые помещения, шкафы, сейфы и подобное. Скорее всего, при обнаружении закрытых сейфов полицейские потребуют предоставить доступ к них. Вряд ли стоит идти на обострение ситуации и в категоричной форме отказывать сотрудникам полиции. Достаточно будет сослаться на отсутствие ключей от сейфа или шкафа у присутствующих работников. Если же сотрудники полиции попытаются самостоятельно скрыть сейф, это может быть расценено как превышение должностных полномочий. В отличие от обыска, присутствующим лицам не имеют права запрещать общаться между собой и покидать обследуемое помещение. Поэтому по прибытию сотрудников полиции нужно оставить в помещении минимально необходимое количество работников. Затруднительно будет требовать от секретаря ключи от сейфа главного бухгалтера. Тем же, кто остался, необходимо знать, что в процессе обследования не может производиться личный обыск и изъятие личных вещей. Если сотрудники полиции настаивают на присутствии при обследовании помещения всех работников, необходимо отразить это нарушение во всех оформляемых документах. Безусловно, независимо от стадии уголовного судопроизводства исключено оказание психологического и физического давления на работников организации. Любой сотрудник компании, в которой проходит обследование или обыск, вправе отказаться отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов. Ответственности за это не установлено, но не стоит обострять и без этого, вероятно, довольно конфликтную ситуацию. Достаточно отказаться отвечать, сославшись на статью 51 Конституции. В ходе обследования полицейские имеют право изъять документы и предметы, в том числе на электронных носителях информации. Однако изыматься могут только документы и предметы, имеющие непосредственное отношение к основаниям, указанным в распоряжении проведения обследования, и только с согласия законного представителя организации. Изъятые электронные носители информации хранятся в опечатанном виде в условиях исключающих возможность ознакомления посторонних лиц с содержащейся на них информацией и обеспечивающих их сохранность и сохранность указанной информации. После их исследования, если это возможно без ущерба для выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, изъятые предметы возвращаются их законному владельцу. В ходе обследования сотрудникам полиции оформляется протокол изъятия документов, предметов, материалов. В протоколе указываются место, дата и время, должность, фамилия и инициала лица, составившего протокол, фамилия, имя, отчество каждого лица, присутствующего при обследовании, а в необходимых случаях – его адрес и другие данные о личности, перечень изъятых предметов и документов, сведения о применяемых технических средствах, общее время аудио или видеозаписи. Все участвующие лица имеют право вносить в протокол замечания, после чего подписывают протокол. Представителю юридического лица или предпринимателю настоятельно рекомендуется отразить все нарушения, допущенные сотрудниками полиции. Причем нужно писать Независимо от мнения сотрудников, как и во всех других случаях, ранее нежелательно отказываться от подписи. Сложности оформить протокол в отсутствие подписи законного представителя нет никаких, а вот возможности менять при необходимости его содержания будут ограничены лишь фантазией исполнителя. Копии протокола подлежат вручению законному представителю под роспись. Лицо в отношении которого проводится обследование Праве проводить видеофиксацию. Наличие видеонаблюдения в офисе лучше не афишировать. При наличии нарушений, поверьте, что сотрудники знают о них не хуже вас, видеозаписи будут изъяты в первую очередь. При отсутствии штатной видеозаписи, запись могут вести работники компании на личный телефон или камеру. Видеозапись впоследствии можно будет использовать в качестве доказательства при обжаловании действий правоохранителей. Если нарушения серьезные, например, отсутствует распоряжение о проведении осмотра, не стоит терять время. Необходимо сразу позвонить в дежурную часть полиции и попросить организовать выезд снаряда. Все звонки фиксируются и в последующем истребование данной записи может стать дополнительным аргументом при рассмотрении вопроса о привлечении нарушителей к ответственности. Итак, чтобы максимально обезопасить свой бизнес при проведении проверок сотрудниками правоохранительных органов, нужно, 1. Знать свои права и обязанности. Права и обязанности проверяющих лиц на разных стадиях уголовного судопроизводства. 2. Разработать точный алгоритм поведения при появлении в рабочих помещениях сотрудников правоохранительных органов и довести его до всех работников. 3. Конфиденциальную информацию, в том числе на электронных носителях. Хранить в запираемых сейфах, шкафах, иных местах, недоступных для проверяющих. Четвертое. Разъяснить всем работникам их право отказаться от дачи показаний в порядке статьи 51 Конституции. Недопустимость личного осмотра, личного обыска в рамках доследственной проверки. Ну и наконец, пятое. Заблаговременно заботиться поиском юриста, специалиста в области защиты бизнеса. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Пишите в комментариях свое мнение.